Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео я дам вам пошаговую инструкцию, как построить свой соляр и как узнать время включения соляра. А также мы с вами рассмотрим астрологические рекомендации которые касается того, как провести день, когда включается ваш соляр. Каждый год Солнце возвращается в ту же точку гороскопа, в которой оно было в момент вашего рождения. И именно момент соединения транзитного Солнца с вашим натальным называется временем включения вашего соляра. Именно на момент соединения транзитного Солнца с натальным строится отдельная астрологическая карта, которая называется солярным гороскопом. И она показывает важные события, которые ожидают человека в его личном году. И это события, которые касаются каждой сферы жизни. То есть по данному гороскопу можно увидеть, на какие темы стоит акцентировать особое внимание и в каких сферах жизни будут активно происходить события. Учтите, что ваш соляр может включаться не только в день вашего рождения, это может произойти на день раньше или на день позже. Момент включения вашего соляра важен тем, что именно с него начинается ваш новый годичный цикл развития. По сути, именно с этого момента начинается ваш новый личный год. Именно поэтому важно встретить этот момент правильно. Главная астрологическая рекомендация — это встретить момент включения соляра, встретить наступление своего личного нового года в состоянии осознанном и в полной гармонии с собой и с окружающим миром. Лучше это делать, конечно же, когда человек находится наедине с собой или в окружении людей наиболее близких по духу поэтому не рекомендуется встречать свой новый личный год в шумной компании поскольку взаимодействие с людьми вы можете слышать разные слова вы можете видеть поступки которые Будут вызывать определенные ответные реакции и порою это может выбивать вас из колеи поэтому лучше всего переносить шумное празднование вашего дня рождения на другой день чтобы праздник не совпадал с моментом включения вашего соляра в первую очередь важно проводить так называемую практику благодарности в день включения вашего соляра важно осознать какие перемены, какие судьбоносные события произошли с вами в прошлом году. Важно извлечь опыт и мысленно поблагодарить вашу жизнь, судьбу за то, что эти события произошли. И обязательно нужно отпустить обиды и оставить их в прошлом. Только после этого вы можете приступить к планированию своего предстоящего личного года. Вы можете прописать свои цели и желания и эм, максимально сфокусироваться на этом. Очень важно в момент включения соляра находиться в спокойном, уравновешенном состоянии. Кстати, именно в момент включения соляра вы можете как раз таки сфокусироваться на целях и планах, которые ставите перед собой на предстоящий личный год. Но даже если у вас в этот момент что-то идет не по плану, ни в коем случае не стоит расстраиваться. Ведь день рождения это не грустный праздник. Его можно сравнить с Новым годом, а вы вряд ли грустите под бой курантов. Помните, что именно в момент включения соляра наступает новый цикл вашей жизни. И поэтому не столько даже важно на самом деле, какие события происходят вокруг, какая обстановка, как важно то, что происходит внутри вас, как вы это воспринимаете и на чем вы фокусируете свое внимание. Именно своим состоянием внутреннего покоя и гармонии вы закладываете удачу на целый год вперед. Давайте же приступим непосредственно к инструкции, как рассчитать свой соляр. Для этого вам нужно в поисковой строке вашего браузера ввести Сотис онлайн. Затем переходим на этот сайт, выбираем гороскоп, новый гороскоп, выбираем двойную карту и строим свой соляр. В открывшемся окне в верхней части вводим ваши натальные данные дату рождения точное время рождения и город в котором вы родились в нижней части обязательно меняем тип карты на соляр затем ставим э, дату на один день позже вашего дня рождения и также указываем год на который вы хотите построить соляр вот обязательно обращайте внимание на этот момент то есть, если вы хотите построить свой соляр, который будет включаться в 2022 году, то проследите, чтобы была правильно выставлена дата. Также обращайте внимание на поле, где мы вписываем город. Обязательно нужно указывать город, в котором вы будете находиться по факту, когда... Будет включаться ваш соляр и только после этого нажимаем кнопочку ок я вас поздравляю солярная карта готова и сейчас наша задача это найти время включения соляра для этого вам нужно посмотреть вверх первая строчка это ваши натальные данные и вторая строка это дата и время включения вашего соляра Обязательно учитывайте временную поправку города, в котором вы будете встречать свой день рождения. И, конечно же, на этом этапе вы можете дополнительно проверить, правильно ли вы вписали год, и чтобы вы не перепутали, на какой год вы строите соляр. Поскольку, если, например, у вас день рождения будет, например, в мае, и вы смотрите это видео в феврале и вводите дату февральскую то программа автоматически рассчитает ваш соляр который включился в прошлом году поскольку она будет рассчитывать именно текущий соляр поздравляю вас теперь вы научились рассчитывать время включения вашего соляра но сразу же хочу вас предупредить если вы не являетесь профессиональным астрологом не стоит приступать к трактовке вашего солярного гороскопа, поскольку вы однозначно будете допускать ошибки. Вы можете увидеть какую-то неблагоприятную тему, и вы можете в этом ошибиться и заранее настроить себя негативно и как минимум испортить себе настроение. Точно так же вы, конечно же, можете увидеть и позитивные моменты но опять-таки и в этом вы тоже можете ошибиться и таким образом настроите себя на какую-то положительную тему она не произойдет и как следствие в душе останется разочарование лучше всего за месяц до наступления вашего включения соляра обратиться за консультацией к профессиональному астрологу это поможет вам заранее настроиться и подготовиться к вашему личному году. Возможно, у вас еще дополнительно возникнет необходимость подбора города для встречи Соляра. Особенно это актуально в тех случаях, если у вас есть конкретная цель, которую вы хотите достичь в этом году. Также вы можете пройти обучение в моей школе «Астрология для жизни». На второй ступени – курса по прогнозированию, ученики подробно изучают соляр. Они анализируют прошлые карты возвращения, сопоставляют их с теми событиями, которые произошли в их жизни, а также рассчитывают свои будущие соляры. Помимо карт возвращения Солнца, рассматривают также и другие карты возвращения планет, таких как Венера. Марс. Приходите и вы изучите этот инструмент, сможете использовать его не только для помощи себе, но и для помощи вашим близким. Будем с вами на связи, всем пока-пока!